Доброго вам здравия, дамы и господа! С вами автор канала Люкс Цердос. И сегодня, 02.07.2021 года, в пятницу, у меня для вас есть новое видео. Всех приветствую! Всем здравия, мира и процветания вашим родам и вам лично. Позвольте впредь обращаться к вам, как к людям и, и Тота. -то. Почему и, и Тота -то, и что это означает? Сейчас объясню. Для этого сделаем небольшой экскурс в историю. Итауи – это была резиденция фараонов. Это была важная крепость на самых удобных и важных подступах, подступах к Фаюмскому оазису. А Манхотепом первым была данная крепость построена. Это район на западе от Каир современного. В Фаюмском Азисе в те времена, при времена возвышения крепости, находился стратегически важный район, где проводились ирригационные, масштабные ирригационные работы. То есть это жизненно важная территория для древнеегипетского государства. И потому она вот настолько была важной. Как я связываю это с современностью? И почему действительно мы являемся, каждый из нас, искателей, собирателей, хранителей знаний, просто почитателей всего лучшего, что есть в человечестве, и знания, которые мы накопили, за наша цивилизация накопила за столетия. Почему мы все, каждый из нас и все вместе, являемся крепостями, то, то теми самыми метафорическими и тау и тота, -то. Потому что приумножая знания, приумножая культуру, все лучшее, что есть у нас в людях, а, распространяя это все в мире вокруг, а, таким образом, даже на то возможно не обращаю внимания, но а, таким образом мы защищаем идеалы нашей родной западной цивилизации. Да, потому что украина она всегда принадлежала к западной цивилизации еще со времен киевской руси мы демонстрировали все задатки развитой части цивилизации и теперь в 21 веке украина теперь полностью оформлена как полноправный Участник западного сообщества. Полноправный, равный участник. С чем я еще раз вас поздравляю. Теперь нам осталось отстоять это звание. И, как говорится, не упасть лицом в грязь. Украина у нас одна. И шансов на ошибку у нас нету. Тут, как говорится, ошибка и промедление, смерти и подобное. Жизнь Украина, Украине, слава Украине. Вот, как я скажу, и буду в этих словах уверен. Итак, поэтому мы являемся крепостями, то-то на подступе к самому сердцу нашей цивилизации. Мы своими знаниями, своей культурой создаем коллективную охранную крепость между ордами с Северных земель от Макшан, от орд с Азии, то есть это я имею ввиду Китай, точнее Китай под гнетом компартии, которая захватила там власть еще со времен этого безумца Мао Цзэдуна, от вот этих орд подобных мы, люди Добра, знания и э, демократических ценностей, э, являемся охранными крепостями, э, которые не пускают в западную цивилизацию э, вот такие вот мерзости, такие эти все мерзостные орды. Поэтому все и так. Потому мы являемся людьми и тау, и тота. Люди, поборники знания, человечности и всего лучшего, что есть в нашей цивилизации. Теперь я хочу продолжить свое видео цитатой Мартина Лютера Кинга, Одно из его цитат, данного великого человека. Для меня он является примером для подражания, конечно же, такой корифей общественной деятельности который оставил э, не, неугасаемую свечу э, на пространстве истории даже сказал бы даже, сказал бы э, маяк на пространствах истории который съеет далеко и не погаснет пока существует западная цивилизация пока э, мы боремся за нашей Светлые идеалы. Мартин Лютер Кинг сказал, «Даже если я научу надеяться хоть одного человека, я жил не напрасно». Это я к чему? А все к тому, что м -м, многие в наше время говорят, «А ничего от меня не зависит, я ничего не могу, я маленький человек, который... Слабее от меня ничего не зависит. Все мои попытки сделать мир вокруг меня лучше тщетны. А не надо делать, пытать, делать попытки э, изменить мир вокруг себя к лучшему. Просто нужно делать добро, нужно э, вокруг себя распространять э, светлые истины, знания, научного знания и культуры вместе с возвышенным духовным началом, вместе с человечностью. То есть фун, то, на чем основан фундамент нашей цивилизации западной. И даже если один человек прислушивается к вам, один, два, даже один, то это уже будет ваша победа и ваши действия направлены на защиту принципов демократии и принципов человечности. И живете вы не зря. И тут я бы хотел бы сразу же сделать определенную ремарку. Почему Uh, я обратил внимание на эту фразу. Но возможно, некоторые до сих пор считают, что, например, вот я или подобные мне uh, создают вот, uh, YouTube-каналы и, и свои странички для того, чтобы, возможно, прославиться, какой-то хайп словить. Нет. Мартин Лютер Кинг он титан в истории человечества. Uh, он у него было чему научить людей. Он мог учить. А так как, например, вот насчет себя скажу, что я просто обычный человек. Не в моих принципах я не имею права кого-то чему-то учить. Просто я, как и уже и сказал ранее, один являюсь одним из тех, кто распространяет это доброе, светлое и лучшее. Потому что кто, если не мы? И если добро бездействует, зло обязательно станет больше и сильнее. И мы должны этому воспрепятствовать. Поэтому, повторю еще раз цитату Мартина Лютера Кинга, «Даже если я научу надеяться хоть одного человека, я жил не напрасно». Чувствуйте смысл своей жизни». И вы почувствуете полнокровность данной жизни. Тогда вы не просто будете существовать, а именно жить. Вот. вот такие вот у меня были мысли. И я благодарю, что вы меня сейчас смотрите и слушаете. Даже один, даже два человека, но это уже для меня, как для автора сокровища. И вы для меня являетесь ценностью. Теперь я скажу про то, почему я выбрал фон данного видео как основную, ну, фон на фоне, такую вот картинку интересную. Точнее, это не картинка, а скриншот с Google Maps. Кстати, спасибо западным опять-таки разработкам, западной корпорации Google, что вот создала такой медиапродукт, как Google Maps и вообще Google Поиск. С помощью него я и сумел сделать такой скриншот, потому что данная мозаика к сожалению в 2018 примерно году. Когда в район, где я живу пришли в эти места, где находится данная, находилась данная фреска ростовщики разные и торгаши они сразу же уничтожили, варварски уничтожили данное наше наследие. Да, это не наследие совка. Совок – тюрьма народов. Все мы должны всегда об этом помнить. Еще раз об этом напомню. А подобные архитектурные и художественные формы являются нашим. Именно что есть украинским наследием. Или, например, вот возьмем даже не Украину, а Польшу. На территории Польши, если такое находится, это польское наследие. То есть это сделано кем? Создана вот данная фреска. Правильно. Нашими дедушками, бабушками, нашими отцами и матерьми, матерями. И это, следовательно, является нашим украинским наследием. Где находит, это находилось? На нашей территории. Значит, это именно наше. Так что, берегите наследие своих родов и не превращайтесь в вот этих вот э, варваров, которые уничтожили данную красоту, данное наше наследие. Помним всегда этот пример и подобное. Но в этом есть и кое-что позитивное. Я имею в виду насчет того, что пока есть хоть одна фотография, хоть одно изображение, даже вот уничтоженных таких памятников архитектуры или художественного творчества, то пока есть последняя фотография, это наследие является живым. Мы всегда можем по фотографиям, что во многих странах доказано уже, по фотографиям восстанавливаются данные архитектурные шедевры. Данные шедевры живописи, например, в данном случае. Так что наследие живое. Пока есть последнее его изображение. Пока есть последний, кто помнит о нем. А этом наследии. А, потому шаной украинцы и слава украине и теперь а, я перейду к следующей теме нашего видео а, а именно расскажу о том что происходит в мире сейчас к сожалению процесс я бы сказал бы даже трагические сейчас происходит все повернулось в худшую сторону и это неутрирование какое-то или как сказать лишний кипиш если уж совсем по простому эм, дело в том что определенные внешние силы скорее всего китай россия эм, подбрасывают в э, огонь непризни внутри соединенных штатов э, новый э, горючий материал то есть э, Смотрите, что происходит. В Соединенных Штатах сейчас тоже вот следующий настал судьбоносный период, который невозможно так пропустить или его по-хабски пройти. Нет. Сейчас этот период жизненно важен для Соединенных Штатов. Потому что эта страна так же самое, как и все человечество, а я напомню, Соединенные Штаты являются лидером нашей цивилизации. Самой сильной, самой передовой страной в мире. Фундаментом западного общества. Нашего западного общества. И есть и в Соединенных Штатах появилось яблоко раздора. Вроде бы абсурдное. Вроде бы насчет господи, есть там короче один картофельный человечек и споры насчет того, что он гендерно-нейтральным будет изображаться, либо будет изображаться мужчиной, ну как мужчина мужского рода, то споры об этом занимают еще большее место, чем все остальные жизненно важные проблемы. То есть вот такой, до такого абсурда доходит. И продолжается это тем, что вот в 2024 году снова выборы в Соединенных Штатах. И есть большое яблоко раздора между двумя частями населения Соединенных Штатов Америки. Между двумя частями народа американского. Между обычными людьми реднеками их величают те кто живут на богатом побережье белых воротничков ну те самые белые воротнички эти, все из небоскребов и покупающие в супермаркетах продукты и сидящие в офисах не знающие что такое на работа на земле если уже в общем говорить и эти обычные люди Ну это простые люди, простые рабочие Они говорят, что если в 2024 году повторится то, что и сейчас повторилось То есть штурм Капитолия, Это покажется типа цветочками То есть явно лицо нарастание предреволюционной ситуации в Соединенных Штатах Америки То есть это недопустимо Потому что если падут Соединенные Штаты То тогда наша цивилизация попадет в лапы тех тем самым диктаторам, которые вот-вот ждут того самого часа, когда Америка даст слабину, или тем более уйдет в небытие, как та же самая Римская империя. Китай, Рашка, все эти диктаторы, все эти грязные руки, они только и ждут этого момента. И это крах, такой вот момент, это крах и э, безвозвратное поражение для нас всех. Те, кто э, стоят за западные ценности, не просто за западные ценности, а ценности просто свободы человечности. За то, чтобы наша цивилизация шла вперед, и у нас был научно-технологический э, научно и культурный прогресс. И без Соединенных Штатов это будет страх и ужас. Это не драматизм. Оно так и есть. Подумайте просто. К чему может привести... Uh, распад государств Соединенных Штатов. Да, нет. Фу, не дай бог. Uh, есть такая примета через левое плечо, чтобы это не произошло. То есть я надеюсь на это. Надеюсь на благоразумие Соединенных Штатов. Что там люди такие между собой договорятся, потому что если в 24 это произойдет, а рейднеки говорят, что мы будем с оружием защищать, И это покажется цветочками. Захват uh, в 2020 вот году Белого дома. Uh, такие дела. Так что мы желаем Америке удачи, чтобы она выстояла перед этими испытаниями, прошла их с честью и стала еще сильнее. Да будет так. И, но мы при этом на наших территориях должны строить свое развитое, свою развитую часть западного сообщества. И об этом я расскажу уже в, во второй части своего видео, потому что так уже до вас минут. Так что всем спасибо за внимание и до второй части. Не прощаюсь с вами.